Доброго времени суток, на связи Наталья Малафеева. Я продолжаю серию видеоуроков про платформу Leopace. В этом видео я расскажу и покажу, как приобрести токены LPS и стать богаче. Для тех, кто не смотрел предыдущие видео о сервисе, для начала советую их просмотреть, чтобы войти в курс дела. Все ссылочки даны в описании под данным видео. Итак, давайте вспомним, почему выгодно именно сейчас инвестировать в данный проект. Потому что, как мы выяснили, сейчас идет при ICO. Что такое при ICO? Вспомним, это предварительная продажа токенов позволяющая предпринимателям, то есть в данном случае платформе Leopace, собрать средства до момента проведения официальной ICO. И в ходе при ICO монеты продаются по заниженной стоимости. Об этом я рассказывала в третьем видео, и подсказка сейчас будет у вас на экране. Обязательно посмотрите данное видео. И для покупки LPS нам нужно зайти мой бизнес-кабинет купить токены LPS либо ICO info также купить токены LPS то есть неважно вы попадаете всегда на одну и ту же страницу так вот эта страничка здесь есть видео как приобрести токены LPS, обязательно посмотрите видео, обязательно прочитайте всю информацию, может быть, не один раз, если вам что-то будет непонятно. То есть это обязательно нужно будет делать, несмотря на то, что я вам показываю, да, как это сделать. Для покупки токенов нам понадобится либо Ethereum кошелек, либо Payr, либо Биткоин вот тут все это прописано вы можете ознакомиться в данном случае я использовала pr кошелек так как я уже покупала здесь токены но тогда сервис работал с большими перебоями и в тот момент я видео записать вам не смогла поэтому сейчас я записываю видео но покупать токены я сейчас не буду я это сделаю чуть позже, просто я сейчас вам показываю, как это сделать. Если кто-то из друг захочет это сделать именно сейчас, пока это сделать очень выгодно. Да? Потому что я повторюсь, что сейчас в период пре-ICO это делать очень выгодно, потому что сейчас вы это поймете, когда мы рассчитаем все на калькуляторе. Сейчас покажу, как я это сделала. Итак, ниже с помощью калькулятора давайте посчитаем, сколько будет начислено бонусов и какую сумму в денежном эквиваленте нужно будет внести сейчас, чтобы купить определенное количество ЛПС. В первую очередь давайте мы это предварительно посчитаем. И если нам это будет выгодно, мы совершим сделку. То есть в выборе валюты мы выберем рубли. Количество LPS возьмем для примера 500. Это минимальное количество, которое мы можем приобрести. Кошелек валюты и кошелек Этериума мы пока не прописываем. Мы чисто выбрали вот это вот. Покупка 500 LPS в рублях. Сколько это будет стоить? Сколько бонусов нам за это дадут? То есть видим информацию о покупке ниже. Когда мы приобретаем 500 лпс на данный момент, наш бонус составит 100 лпс. То есть на наш счет будет зачислено 600 лпс в нашем финансовом кабинете. И за покупку мы отдадим сегодня 3 360 рублей. Теперь давайте произведем расчеты, из которых узнаем, по какой цене сегодня нам предлагают 1 лпс при покупке на 3360. Давайте эту сумму разделим на 600. То есть нам же начислят 600, как мы выяснили. да? И при делении получается, что мы сейчас приобретаем по 5 рублей 6 копеек, 1 лпс. А после основного ICO, когда токены будут выведены на биржу, один ЛПС будет стоить не менее 30 рублей. И эти 600 ЛПС тогда уже будут стоить 18 тысяч рублей. И эти деньги можно будет уже вывести с данного сервиса. Давайте посчитаем нашу выгоду. То есть если продажа 18 тысяч рублей, а покупка 3 360, то... Из 18 тысяч мы вычитаем 3 360 и получаем в итоге 14640. Это наша чистая прибыль, чистая выгода. Для осуществления покупки ЛПС заполняем вот эту форму. В строку Ethereum прописываем кош свой кошелек Этериум. Как создать этот кошелек? Я оставлю вам ссылочку под видео, оно не мое это видео, но оно от администраторов Surferner и там по пунктам разъясняется, что делать, только нужно очень внимательно посмотреть его и повторить, а главное записать все данные своего кошелька. Я советую записывать не только на бумагу, но и на какой-то электронный носитель, чтобы в любой момент у вас под руками всегда был этот номер, открыли, скопировали, внесли. Номер этого кошелька очень длинный, там присутствуют как различные символы, так и цифры. Итак, внесли свой кошелек, выбрали валюту рубли, записали количество ЛПС, которое вы покупаете на данный момент, кошелек валюты вносите свой кошелек, с которого вы будете производить оплату, то есть оплачивать токены. В данном случае я использовала кошелек Payer. Также идем на кошелек Payer, номер счета, копируем, вставляем. И в данном случае нам нужно осуществить перевод на кошелек вот, который указан ниже. Вот этот P38403074. Вот такую сумму и нам нужно учесть комиссию потому что комиссию мы оплачиваем сами для этого идем в свой pr кошелек в левом столбике выбираем стрелочку это перевести в платежной системе оставляем pr на самом деле здесь очень много платежных систем и с какой вы делаете перевод прописываете здесь далее номер счета вносим вот этот вот кошелек на который мы должны осуществить перевод копируем вставляем и здесь меняем валюту доллары меняем на рубли записываем ту сумму которая у нас вот здесь отображается какую мы должны отдать то есть мы ее можем скопировать либо вручную можем вот сюда с учетом комиссии только 3 360 Нажимаем Enter или уже не нажимаем, система автоматически нам показывает, что мы должны перевести с учетом комиссии сумму 3, 391, 92, комиссия 0.95%. И срок исполнения мгновенно. То есть нажимаете на кнопку «Перевести». Мастер-кей, поэтому… Я должна ввести тут свой код, три цифры. То есть я сейчас данный перевод осуществлять не буду, потому что я уже делала, и я еще сделаю позже это. А вы нажимаете на кнопку «Перевести». Далее вас перекинет на другую платежную систему, то есть там тоже нужно нажимать «Далее». Также при внесении средств на свой кошелек, PR кошелек уточняйте, какую комиссию нужно вносить, чтобы денег хватило на нужные операции. Как это сделать? Это можно сделать вот здесь – «Пополнить». Но если вы пользуетесь этим кошелечком, то хорошо, вы все это знаете. А для тех, кто не знает, я вот покажу. «Пополнить». Например, мы пополняем в рублях. И хотим внести 2000 на свой pr кошелек то есть я вот прямо со своего компьютера никуда не хочу ходить хочу пополнить сейчас нажимаю пополнить и мне система выдает различные платежные различные платежные варианты до да, системы через которые я могу пополнить здесь их представлено много здесь они представлены в основном Основные, которые очень популярны. Допустим, я хочу через визу, через карту. И уже видно, здесь все прописано. То есть хочу внести 2000, моя комиссия составит 117,53. Это комиссия PR 54 рубля и комиссия шлюза 63,53. То есть вот таким образом мы рассчитываем, сколько чего мы куда отдадим. Ну хорошо, если по кошелечкам возникают какие-то вопросы, то набирайте в поисковике, ищите ответы в поисковиках Яндекс, Гугл и так далее, на Ютубе. То есть ответ всегда найдется. И соблюдайте осторожность. То есть вот тут на, в своем кошельке обязательно настраивайте все, обязательно настраивайте безопасность, которую предлагает вам ваш сервис. То есть вот в данном случае на PR-кошельке можно настроить IP-безопасность, SMS-безопасность вот здесь, номер счета, и вот тут включить. Включить, все включаете, настраиваете, то есть не должно возникнуть каких-то проблем. Итак, после того, как мы перевели деньги, то есть мы поняли, что это происходит мгновенно вот на данный кошелек, мы должны подтвердить платеж, то есть нажимаем на кнопочку «Подтвердить платеж». И вот здесь внизу, так, читаем шаг 3, ожидаем поступления средств по, по своей транзакции. Как только ваша транзакция будет подтверждена и проверена менеджером, Токены LPS отобразятся на вашем балансе. Пожалуйста, учтите, что корректное отображение вашего баланса в личном кабинете может занять до 6 часов. Но вот здесь вот история заявок ниже. Видно, когда произошла транзакция, и все произошло быстро у меня, несмотря на то, что сайт очень тормозил и работал некорректно, и были у него существенные перебои в работе. Тем не менее, все прошло, все удалось. Все сработало на отлично таким образом друзья мы с вами становимся богаче повторюсь на данный момент очень выгодно приобретать lps токены на сервисе leopace и инвестировать в данный проект а в следующем видео я расскажу про классную фишку тарифа vip не пропустите, вы узнаете, как еще можно много заработать на данной платформе и увеличить свой доход в разы. Подписывайтесь на канал, а также на сайте инфопрорыв. Подписывайтесь на новости. До встречи!